Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Таня. И сегодня я хочу с вами поделиться модными тенденциями 2019 года в макияже. Также мы сегодня будем выполнять с вами новогодний макияж. И если вам интересно мое видео и вы хотите узнать, что будет дальше, и какой будет новогодний образ сегодня, то приступать выполнять этот макияж вместе со мной. Итак, приступим к созданию нашего вечернего образа. И сейчас я наношу тональный крем, легкий минеральный тональный крем от Makeup Secret. Далее я буду наносить корректор на мое подвижное веко, также под глаза, чтобы замаскировать недостатки. Затем я буду использовать пудру от Коткайлор. Тональный крем и корректор я буду наносить с пальцами рук, так как мне это удобно. Я чувствую мою кожу чувствую где нужно растушевать итак давайте я расскажу вам о тенденциях новогоднего макияжа 2019 при создании определенного образа важно нравиться не только себе и окружающим но и заслужить похвалу от символа наступающего года и 2019 пройдет под знаком желтой земляной свиньи кабана это гости из китайского гороскопа, славится своей домовитостью, рачительностью и отменным вкусом и чувством стиля. Поэтому, чтобы ей понравиться, нужно постараться, и эстетичный модный макияж должен стать не отдельным штрихом, сделанным на скорую руку, а неотъемленным элементом вечернего лука, броским и эффектным. Приветствуется блеск, металлик. Золотой, серебристый или бронзовый, песочно-коричневая, цветовая гамма, модный персиковый оттенок. Однако это не значит, что использовать следует только этот вариант. Разумеется, нужно учитывать цветотип внешности и правильно расставить приоритеты. Или подчеркнуть глаза, или выделить губы. новогоднего макияжа не стоит прыгать с места в карьер и начинать делать макияж на неподготовленную кожу очистите ее деликатным скрабом пилингом нанесите уходовую увлажняющую сыворотку или крем со светоотражающими частицами затем тон преломляющий свет отдайте предпочтение полупрозрачным легким текстурам не создающим эффекта маски, флюидом, кушону, муссу. Они замаскируют недостатки кожи, а лицо приобретет естественное, здоровое сияние и эффектный влажный блеск. С помощью жидкого хайлайтера, делающего лицо скульптурным и выразительным, расставьте акценты на скулы, середину подбородка, верхнее века, под линию бровей, вертикально на спинку носа, при этом не переборщите, кожа должна выглядеть светящейся и максимально натурально. Аналогичные средства в рассыпчатом виде использовать не рекомендуется, они смотрятся неестественно. Новогодний макияж 2019 года должен быть стойким. Вы же не хотите тратить время на то, чтобы постоянно поправлять поплывшие стрелки, вытирать осыпавшуюся тушь и вытирать предательски размажившуюся помаду. Для этого выбирайте только проверенным средством и не экспериментируйте с косметикой накануне праздника. Для кори глаз отдавайте предпочтение э, золотым, серебряным, с холодным подтоном, бирюзовым, угольно-серым, темно-зеленым, ярко-синим и сиреневым цветам, пудра подтон лица, яркие кошачьи стрелки. Помада с легким блеском или матовая. Изюминку и мистическую нотку выразительным зеленым глазам придадут тени нежно-розовые, персиковые, с легким эффектом мерцания, золотистые, фиолетовые, серые, шоколадные. Пудра на тон темнее кожи. Помада матовая, теплого оттенка, коричневая, коралловая, для более выразительного образа бордовый тон. Румяна мягкого персикового оттенка и подводка используется по желанию. Раскрыть глубину и, мяг... и мягкость карих, синих и зеленых глаз помогут тени холодных оттенков серебристый, сиреневый, лиловый, синий, светло-розовый, серый. Пудра в предпочтительном виде легкой вуали пыльно-белого тона. Тонкая подводка и помада нюдового оттенка или яркая с блеском. Накладные ресницы не в тренде. Но если вы все же хотите использовать их, нанесите на кончики немного золотистый блесток, это придаст образу драматичности и яркости. Выбирать конечно вам, но помните, что один из трендов модного макияжа 2019 года это алая помада. Выбор текстуры, матовый или глянцевый, тоже решается в индивидуальном порядке. Новогодний мейкап как нельзя лучше позволяет совместить в своем образе модные тенденции и классику. Однако помните о том, что чувственный акцент должен быть только один, поэтому не перегружайте глаза. Итак, я дала общие рекомендации по созданию новогоднего образа новогоднего модного макияжа 2019, а теперь приступим к созданию моего образа новогоднего. Сейчас я беру белые акварельные тени акварельные тени нужно немножечко развести водой до сметанообразной консистенции затем я беру синтетическую кисточку и тени наношу на все подвижное веко и затем растушевываю границы на мое верхнее веко в складочку я наношу оттенок пертиковый из палитры just и растушевываю Затем я нанесу в складочку верхнего века более темный оттенок, светло-коричневый. такое получается на данном этапе у меня макияж я уже подчеркнула более яркими тенями э, нижнее века складочку верхнего века э, оттенком коричневых теней и сейчас я наношу в уголок подвижного века темно-коричневый оттенок он джаст чтобы соединить наши границы, складку верхнего века и нижнего. И хорошо растушевываю. к самой главной части нашего сегодняшнего макияжа и сейчас я наношу блестки наношу я на середину подвижнего века блестки это очень красивые яркие от джаст и прекрасно подходит для новогоднего образа вот такой макияж новогодний сегодня у меня получился я надеюсь, вам понравилось мое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всех с наступающими праздниками. Всем удачи и добра.